Ребят, всем привет! Меня зовут Светлана, я из города Сочи. Хочу похвастаться своим результатом, хотя хвастаться может быть и не очень прилично. Ну, здесь как бы цель оправдывает средства, цель мотивировать вас заниматься, учиться, работать, достигать результатов. Вот мой результат вчера. У меня вот был... достигнута договоренность и поставлена точка. Вот здесь 150 тысяч. Всем советую, пожалуйста, учитесь, обучайтесь. Контент очень огненный. Я не все внедрила, каюсь, лень много во мне, но я на пути. Мне еще очень нравится то, что ребята, кроме предоставления на курсе, поддерживают после окончания курса, выкладывают видео мотивирующие. Во время сейчас эпидемии очень помогло обучение, как работать дистанционно, дельные советы. То есть я уже не растерялась, работала уверенно с людьми, применяла все способы, как можно дистанционно презентовать объекты, как можно дистанционно проводить показ. В общем, я была во все оружие во время пандемии. Спасибо, Дарья, Вам, спасибо, Антон. Результаты, я думаю, у меня будут еще лучше. Об этом я сообщу вам дополнительно. Вот, еще понравился огненный совет. Ребята, слушайте все. Просмотрите обязательно видео. Оно называется стабильные данные, там такой механизм описан, вот у меня был клиент, с которым я два месяца общалась, я пыталась его убедить разными-разными способами, что ему ну, пора сделать покупку, я ему объясняла, и математически приводила выкладки какие-то, и разные ролики мотивирующие, что я с ним только не делала, я с ним и общалась по-разному, но оказывается мне нужно было сделать всего пять фраз, ему сказать, пять одинаковых фраз, вот. После того, как я это сделала, в течение трех дней человек у меня стал согласен со всеми моими предложениями. Но понимаете, это работает на удивление. Вот такие какие-то нюансы, о которых ты, например, не догадываешься, но они есть. И этому всему обучает Дарья. Спасибо вам.